Здравствуйте, меня зовут Доржаев Андрей Владимирович. Я действующий руководитель одной из транснациональных корпораций и действующий бизнес-тренер. Бизнес-тренингами занимаюсь с 1999 года, ну и по итогам 2005 года был признан лучшим бизнес-тренером города Новосибирска. Сегодня мы будем говорить с вами о карьере, о том, как ее построить, как продвигаться по карьере, на какие важные моменты, важно обращать в этом пути свое внимание. В карьере есть два больших направления. Первое ⁇ это когда ты понимаешь, что какие-то циклы двигают тебя по карьерной лестнице все выше и выше, и ты становишься сначала простым специалистом, потом ты становишься старшим специалистом, потом ты становишься ведущим специалистом, потом главным специалистом, затем заместительным начальником отдела, потом начальником отдела, потом начальником департамента управления. Ты двигаешься, двигаешься, двигаешься, двигаешься. И в конечном итоге, там, к большим годам, ты уже большой человек с названием на визитке что-то связанное с директором, ну, или президентом. Но может быть иначе. Да. Мы понимаем, что там, на верхушке этой пирамиды, к сожалению, очень мало мест. И для того, чтобы не чувствовать себя совершенно неудачником, и для того, чтобы не чувствовать себя совершенно неуспешным человеком, ну, наверное, нужно подумать какой-то вариант Б. Вариант Б, наверное, должен быть. Наверняка, если вы спросите, там своих родных и близких, вы можете увидеть. Массу истории, когда люди приходили и работали на одном месте 30 лет, 50 лет, он приходил, работал там условным инженером условного цеха, и он на этой позиции ушел на пенсию. И ни один из вас не назовет этого человека неуспешным. Никто не скажет ему, что он ну, зря потратил время. Что же дает ну, действительно какие-то определенные силы людям каждый год, из года в год приходить на свою работу ну, один из важных таких факторов, которые двигают людей, заставляет их ну, ходить на работу, заставляет их с любовью относиться к своей работе, конечно же, этот рост карьерный Что мы все включаем? Мы понимаем, что каждый из нас, там, находясь на своем рабочем месте, может ну, расширять сферу своих компетенций. Можно становиться в какой-то узкой специали... специализации очень серьезным, очень крупным, очень успешным специалистом. И расширяя вот эти свои горизонты, свои компетенции, каждый из нас может чувствовать, что он приходит на работу и у него происходит какое-то движение. Он чувствует, что каждый день, каждая неделя, каждый месяц продвигает его где-то внутренне вперед. Он становится более успешным, более профессиональным, более знающим, более компетентным человеком, с которому приятно прислушаться, человек, которого знает чуть больше, чем кто-то рядом с ним. И это дает ему внутреннюю уверенность в том, что он действительно находится на своем месте. Это дает ему внутреннее ощущение успешности. Это дает ему внешние сигналы о том, что он находится на, на условно-правильном пути. И здесь, наверное, мы с вами подходим еще к одной интересной теме. Да? Вот, для построения карьеры очень важно понимать, ну, кем ты хочешь стать. Здесь, наверное, я бы хотел, чтобы каждый из вас задумался над одним простым моментом. Есть два простых понятия, в котором ну, мы с вами живем. Есть люди, которые считаются и считают себя, и которых люди другие считают профессионалами. А есть люди, которые сами себя и другие люди их считают любителями. Первое важное отличие – профессионал получает за это деньги. Любитель делает это бесплатно. Это человек. Второй важный момент. Профессионал – это тот человек, который в своей области развивается, и развивается постоянно. Любитель ⁇ это тот человек, который не ставит перед собой принципиальные задачи, развиваться или не развиваться. Следующая важная вещь, чем отличается любитель от профессионал, и это тоже, мне кажется, там, понятная и заметная вещь, профессионал старается узнать все, что касается каких-то косвенных знаний, касающихся тех вещей, которыми он занимается. Для любителя это не принципиально. Он может интересоваться этой сферой, может совсем не интересоваться этой сферой. Профессионал и любитель отличаются еще одной интересной вещью. Профессионал – это тот человек, который не всегда получает удовольствие от своего занятия. Это его работа, это его долг, это его обязанность. Он получает за это деньги. Это его, ну, грубо говоря, уровень профессионализма. Не всегда это связано с получением удовольствия. А у любителя, как вы понимаете, все с точностью до то наоборот. Для любителя, в принципе, реально получать удовольствие от того, чем он занимается. И здесь, когда мы делаем, ну, грубо говоря, мостик к построению карьеры, вы тоже должны понимать, что работа – это не всегда то, что приносит удовольствие. И я в течение там, последних 19, наверное, лет провел порядка 3000 собеседований. И одна из вещей, о которых там, я очень часто там, говорю людям, соискателям на собеседованиях, я говорю о том, что если вы ищете работу, которая вам будет нравиться, которую вы будете любить, то вы будете очень часто сталкиваться с ситуацией, когда ну, работа вас будет разочаровывать. Есть масса людей, которые в четверг вечером свою работу не любят. Потому что купится усталость. Потому что есть однообразие, наверное, в работе каждой. И даже если вы думаете, что там, я знаю, в работе пожарного или работе циркового артиста вот каждый день и праздник, ну, поверьте, вы, к сожалению, забуждаетесь. Потому что 80% это будет рутинное однообразие. И хорошо, когда ну, вот к этой рутине есть какое-то правильное отношение. А если этого правильного отношения нет, то, ну, поверьте мне, любая работа может ну, есть, От любой работы можно устать. От любой работы можно прийти в какой-то упадок сил. И если нет внутреннего драйвера, если нет внутренней цели, если нет внутреннего живчика, который заставляет вас приходить на работу, ну, к сожалению, вы потерпите фиаско в своей, в своей карьере. Поэтому первая вещь, которую, ну, наверное, я бы оставил вам в качестве практической рекомендации, выберите, в чем вы хотите быть профессионалом. В какой сфере вы хотите состояться. И начните поэтому в, это, в этом направлении двигаться. Вы должны очень серьезно понимать, что есть вещи, в которых вы хотели состояться. И здесь, поверьте мне, многое будет зависеть от одного простого решения. Вот вы примите решение и ответите на себе на принципиальный вопрос. Откуда я хочу уйти на петь? Я не очень верю, что в что есть такое вообще есть предназначение. Никто из нас не родился там не знаю с мастерком в руке или там не знаю со стетоскопом на шее или там не знаю в поварском кубаке. Никто из нас вот с этим не рождается, но мы можем для себя избрать, но это поприще и идти по нему. С другой стороны, я могу точно сказать каждому из вас, что поменять поприще своей жизни можно и можно и не раз и есть масса людей, которые там спустя три 5 лет работы, ну, условно, там, в сфере науковой инспекции, они понимают, что их жизнь и судьба работают флористом. И они уходят туда, но они понимают, что это вещь, ну, от которой у них пойдет душа. Они понимают, что это вещь, в которой они прям состоялись. Еще одна тема, о которой хотел бы немножко поговорить, это индивидуальный план развития. Что такое план? План – это некий порядок действий, который имеет конкретные сроки, который имеет образ конечного результата и который имеет ну, некие вехи или, если хотите, некие там, отметки достижения там, того или иного результата. Первое. Порядок. То есть мы понимаем, что в плане не может быть ну, одного там, пункта. Хочу стать богатым. Наверное, его нужно разбирать на какие-то дополнительные подпункты. Вторая вещь, которая подразумевает себе план, да, это в плане должна быть некая логика и последовательность. Да? Мы должны начинать с каких-то совсем простых вещей. Ну, логично, если вы начинаете изучать грамоту, английский язык или там, не знаю, языки программирования, то, наверное, нужно начинать с каких-то алфавитов. Потом должно быть усложнение. То же самое и в плане. То есть мы понимаем, что, во-первых, этих действий должно быть несколько, во-вторых, они должны идти ну, на некоторые определенные усложнения. Мы понимаем, что итогом этого плана ну, должны быть некие финальные действия, которые ну, подводят вас уже к какому-то серьезному результату. Следующая важная вещь, которая должна быть в плане, это определение по времени. Лежать вечерочком и перед сном там, мечтать о том, что а вот хотелось бы, это не является планом. То есть план в любом случае он должен быть, во-первых, зафиксирован, во-вторых, он должен иметь определенные контрольные точки, определенные во времени и определенные именно по состоянию. Что должно быть в конце. Маленький лайфхак, тебе иногда пригодится тьютер. Тьютер это тот человек, который будет контролировать тебя. Потому что так сложилась жизнь, что к себе мы достаточно. Ну, толерантно относимся. Мы можем себе позволить ну, не выполнять те или иные требования, но когда у тебя есть человек, который тебе напоминает, тебя внутренне как-то подзуживает, ну, это дает какой-то внутренний еще дисциплинирующий фактор. Лайфхак 2. Таким тютером может быть тот человек, который находится ровно на том же этапе, что и ты. Тоже вот он прям вот один в один, твой однокурсник, твой там я знаю друг, приятель, там вместе в школе учились и так далее, который находится примерно на таком же этапе. И когда вы друг друга подзуживаете, да, ну, вы понимаете, что есть еще и дополнительный соревновательный эффект. А самое главное, что у вас появляется вот то самая обязательность достижения того или иного действия, прописанного в вашем плане. Третья вещь – это тот человек, который действительно оказывает вам определенную поддержку. Спросите помощи ваших родных и близких, спросите папу, маму, брата, сестру. Пусть он поможет вам и будет вашим контролером. Пусть он вам там, время от времени напоминает. Обязывайте их контролировать себя. Если чувствуете, что своих ресурсов не хватает, используйте тех людей, которые готовы это делать и готовы делать это бесплатно. А иногда с любовью. Ну, чаще всего с любовью. Важный момент. Индивидуальный план развития при правильной его реализации позволяет вам достигнуть всего. Помните о том, что образ конечных результатов должен быть для вас мотивирующим. Цель должна греть. Цель должна двигать вперед. Она должна быть внутренним огоньком. Это нужно вам для чего? Что это вам даст? Какими глазами после этого на вас посмотрят те родные и близкие, которые вам дороги. А как вы будете к себе относиться после этого? Что вы можете дать тем людям, которые рядом с вами, после того, как вы это, это, это, этого добьетесь, после того, как вы этого достигнете? Вот если это внутренне вас согревает, бойтесь и боритесь за это. Вы обязательно этого достигнете. Хотел бы поразмышлять с вами над такой темой, ждет ли бизнес людей с ограниченными возможностями? Ждет ли бизнес людей с инвалидностью? Может ли человек с инвалидностью построить свою карьеру в бизнесе? ну и Есть ли здесь какие-то определенные ограничения или препятствия для него в бизнесе? Мы все люди, да? и вот если посмотреть друг на друга или посмотреть просто в зеркало, вы убедитесь в том, что у нас у каждого есть какие-то определенные ограничения, потому что Ваши родные и близкие, без ограничений или без инвалидности, они могут столкнуться с тем, что они слишком молоды, слишком стары, недостаточно опытны, низкая квалификация, не умеют делать тех вещей, которые требуются работодателю, не способны к постоянной мотивации к работе, быстро устают, скучают, уходят в декрет, к сожалению, часто меняют работу, и поверьте мне, вот список у работодателя будет еще долго-долго продолжаться. Потому что идеальных кандидатов на собеседование не приходит никогда. И когда на собеседование приходят кандидаты, работодатель на них смотрит не из категории, вот кто из них супермен. Поверьте мне, у работодателя дилемма совершенно другая. Он смотрит на соискателя и думает, что в нем хорошего. А что в нем плохого? Ну или сдерживающие какие-то факторы? И насколько те его плюсы, которые у него есть, перевешивают те особенности, недостатки или там не знаю ограничения, которые у него есть? Каждый из вас имеет сумму положительных качеств и сумму ну, тех ограничений, которые у них есть. И если вы думаете, что инвалидность это вот прямо пятитонная гиря, которая упала на противоположную часть весов, вы глубоко ошибаетесь потому что наверняка вы можете вырастить в себе те самые плюсы или те самые положительные качества, которые могут существенно это перевесить. Есть масса там, направлений в бизнесе, где, ну, я бы так сказал, те ограничения, которые связаны с вашей инвалидностью, не являются критичными. Самые важные вещи, на которые на самом деле там, бизнес чаще всего обращает внимание, это сумма моральных волевых качеств. Потому что поверьте мне, человек, который является экспертом и великолепным специалистом в своей области, но с которым дискомфортно работать вместе в одном коллективе, не задержится там, не знаю, на новом месте работы и 3-6 месяцев. Мы создаем команды. И это рабочие проектные команды, зачастую, которые работают в бизнесе. И там вот это вот требование по моральным и любым качествам является чаще всего определяющим. Есть вещи, которые ну, поправить, видимо, уже нельзя. А есть вещи, которые поправить можно. Давайте начнем с того, что я сказал, там: нет опыта. Но здесь я скажу честно, что работодатель не всегда смотрит именно на профильный опыт. Да, ты не работал в большом госбанке. Но если ты работал у себя на кафедре помощником ассистента, если ты участвовал в каких-то социальных активностях, если был волонтером в какой-то структуре, помогал другим людям, ты понимаешь, что такое дисциплина, ты понимаешь, что такое задачи, ты понимаешь, что такое подчиняться, ты понимаешь, что такое нести ответственность за определенный фронт работы, это уже будет определенным плюсом перед тем человеком, у которого этого не было. И сейчас ты, занимаясь обучением у себя в ВОЗе, можешь подумать о том, чтобы эту эту опцию как-то у себя прокачать, взять оттуда рекомендательное письмо, потому что вот, пожалуйста, есть организация, которая готова, готова написать маленькое рекомендательное письмо о том, что Андрей такой-то действительно в течение там, двух месяцев помогал в реализации определенного проекта, за это время зарекомендовал себя. И это будет, как вы понимаете, определенный плюс, который будет работать на вас, если на, в качестве соискателей на собеседование пойдут несколько кандидатов. И для вас это может быть тем самым перевешивающим фактором, который остановит работодателей именно на вашей кандидатуре?